Всем добрый вечер, друзья мои. Быть может, название этого ритуала у кого-то вызовет немного такие неприятные или отрицательные чувства, потому как ритуал для бизнесменов. И, естественно, кто-то скажет, а почему именно для них? А, а мы а мы тоже хотим... Такой хороший ритуал, сильный. Иногда мне пишут такое. А можно для обычных людей? Или а можно вот для тех, кто работает в бюджетной сфере и так далее? Друзья мои, я объясняю еще раз. Мои ритуалы нацелены на то, чтобы они срабатывали. Они не для красоты, они не для привлечения народа. Они для того, чтобы помочь людям, чтобы реально работали. Именно потому, что я нацеленно даю работы, которые сработают, именно потому есть благодарности, именно потому есть голосовые, которые я выставляю, показываю, да, есть результаты. Потому что каждому человеку дается то, что у него сработает. Люди, которые построили свой бизнес, они уже намного ближе к денежному эгрегору, к мировому денежному эгрегору, к тем силам, которые э, ну, составляют такой основной костяк эгрегора денег, если можно так сказать. Они уже ближе к самым высоким эгрегорам денег и энергиям. Поэтому им дается немного такие посложнее, посильнее работы. Может, где-то немного опаснее работы, потому как они... Опасны не в том смысле, что что-то с ними случится, а потому как они прикасаются уже к таким сильным демоническим силам, правда, под моим руководством, но в любом случае. Человек, который еще не умеет и не знает и не нашел свою дорогу в этом мире как зарабатывать деньги как подниматься да он еще не так силен в этом у него нет такой сильной связи с Эгрегором денег он может провести у него не получится у него просто Уйдет энергия, сила, потому что это сильный ритуал, несколько дней он будет уставший, и все, и все пройдет, и не так сработает, как он хотел бы. А человек, который уже постепенно поднимаясь по лестнице жизни, пройдя трудности, то есть отвоевывая свое место под солнцем и так далее, поднимался и знает, имеет уже определенную связь с этими силами, денежными. У него это получится, и это нужно для него, для развития его работы, его бизнеса, для того, чтобы открывались новые сферы, для того, чтобы появлялись новые возможности, новые люди для развития его вот дела и прочее. И поэтому таким людям это нужнее, чем людям, которые, например, ну предположим работают в салоне там, сотовой связи. Да, это тоже бизнес, но это не их бизнес. Это бизнес кого-то. И если они проведут ритуал на привлечение клиентов, у них будут клиенты, и у них будет не меньше прибыли и не меньше, и не меньше хорошего, чем, например, тот человек, который проведет для развития своего личного бизнеса, своей, своей работы такой ритуал может провести ваша начальница, если э, это ее бизнес, если она имеет свою долю в этом бизнесе, или она вот там главный руководитель этого всего, и если она с пониманием относится к таким работам, вот она проведет, и у вас в магазине или там в фирме, смотря там что у вас, да, будут постоянные заказы и так далее, и так далее. То есть я вам объясняю, что для того, чтобы этот ритуал сработал на все сто процентов нужно чтобы проводил именно человек который владеет определенным делом он это дело открыл он постепенно приближался к этому эгрегору денег и у него это сработает это ритуал именно для хозяина какого-то дела какой-то знаете для человека который создал с нуля свое свой мир вот у него это сработает, и у него это должно сработать. Я надеюсь, что поняли. Ресторан у вас есть, у вас бизнес, сайты создаете, у вас бизнес, турфирма у вас есть, это бизнес, магазин это бизнес и так далее. Вот если у вас сталкивается какая-то там, ну, постоянная проблема, иногда бывает, что все идет хорошо, а потом резко с глаз людей, недоброжелателей и так далее, Опять все тормозится, опять приходится начинать это все с нуля, опять подниматься с нуля и прочее. Это нелегко. Но все люди, которые хотят свое открыть, свое дело, они готовы к этому всему, они должны это знать. Итак, что для этого ритуала нужно? Во-первых, если вы уже достигли определенных высот, то наверняка у вас есть шуба, любая шуба. Энергия меха должна быть. Поэтому на алтаре, значит, кладется шуба. Любая это норка, например. Вот. Далее. У вас наверняка уже есть собранные вещи, там то есть украшения, золотые, серебряные и так далее натуральные камни. Вы должны раскидать по алтарю, разложить вот таким образом, создать вот такую атмосферу богатства. Это один раз делается, то есть раз в месяц проводится подобный ритуал, а нам тот предмет, который, о котором я сейчас скажу, объясню, читается каждый раз просто вытаскиваете с этого мешочка, начитываете, кладете обратно в мешочек или в кошелек. Там уже каждый раз ритуал проводить не нужно, но время от времени проводите и ритуал, то есть обогащайте вот эту силу, да? ритуалом, энергией ритуала, чтобы она все время давала вам стабильный доход. Итак, шуба на алтарь кладется, золотые, серебряные вещи. Вот показываю, чтобы вы поняли, что именно. Некоторые говорят: "А у меня вот его нету, а у вас нету бизнеса, у вас нет пока предприятия, у вас нет пока" того плана даже, да, чтобы создать этот бизнес. Поэтому зачем вы э, говорите и спрашиваете. У вас нет этого, значит, вы еще пока не, не созрели для этого ритуала. Значит, ждите, пока это у вас постепенно накопится, появится, а потом вы проведете тоже этот ритуал. Но не раньше, чем у вас накопится. Понимаете, каждый ритуал имеет свое время. Можете начать пока что не с сильных, не с сложных работ, там, где всего лишь заговоры надо читать и не нужно особо много чего класть на алтарь. Начните пока вот с малого, собственно говоря. Постепенно, пока у вас накопится, начнет, э, то есть копится это все, накопится, постепенно соберется, уже у вас будут более шикарные, более богатые алтари, которые будут притягивать энергию денег. Еще раз говорю, хотите, чтобы у вас была стабильность, вам время от времени нужно проводить ритуал. Энергией ритуалов обогащается сила денег. И поэтому люди, которые не ленятся иногда проводить ритуалы, причем проводите это с удовольствием, как будто на первое свидание идете, зная, что после этого опять наступит долгое время стабильности. Итак, да, вот это, если кому интересно, показываю. Это вот такая коготь. Это из серебра. Это вот такая коготь. Это надо потом покажу. Это драконья коготь. Серебряная такая штучка. Эксклюзивная, интересная. Камни, серебро, золото. Это все должно быть натурально, настоящее. Никакой бижутерии здесь не допускается. Шуба должна быть натуральная. Чужая нельзя. Можно ли у кого-то брать? Нет. Дойдите до этого уровня и начните проводить уже такие ритуалы. И сто раз не спрашивайте, а что, если у меня нет украшений? Есть сотни работ, где не нужно украшений, не требуется ничего. Просто проводите сначала эти, которые попроще. Они не менее сильные. Просто там не требуется определенные вещи а здесь более обогащенные энергии потому что сильная работа потому что здесь много чего нужно да и это все должно копиться у вас накопится в течение года полтора у вас огромное количество всего накопится вы даже удивитесь далее купюры постарайтесь чтобы были купюры э, ну скажем так других стран ну вот например доллары евро я работаю с долларами они очень такие такую сила у них определенные Доллары, местные деньги. Ну, смотря в какой стране вы живете. Вот такой вот богатый алтарь создаем. Никогда невозможно призывать силу денежную, эгрегор денег, э, какими-то искусственными вещами, какими-то скудными, какими-то бедными алтарями или какими-то там непонятными, каким-то утварью и так далее. Нереально. Сила богатств, деньги к деньгам, знаете, да? Богатые к богатым тянутся, деньги к деньгам. Поэтому в этом случае тоже этот закон работает как нельзя кстати. Вот. Это мне основное количество здесь, то, что вы видите, это дары. Вот основное количество это тоже мне очень давно подарили. Помните, вот этот вот красивый кварц? Какая красота. Основное количество вещей здесь подарки, поэтому я их показываю, мне приятно. Мне приятно, что люди, которые мне это подарили, увидят, будут любоваться своими дарами, зная, что они мне все нравятся. Я все эти дары храню, я даже помню, кто мне дарил, это, это девушку звали Кристина, она у нас есть на сайте записана, я знаю, что у нее за судьба такая. Непростая, и как она убежала с ребенком и искала приют когда-то, чтобы спастись. А потом поднялась, поднялась, и с помощью моих работ поднялась в том числе, и с помощью силы своего характера достигла успеха и отблагодарила меня такой красотой. Собственно, таких людей огромное количество. И хочу вам сказать, что успехов достигнуть... Э Нелегко и не просто в любой сфере, в любой сфере жизнедеятельности. Вы не думайте, что в магии, раз уж магия, там некоторым кажется, что, ну, вроде бы магика такая сфера, очень востребованная. Друзья мои, настоящие мастера, они добиваются больших высот и успехов. Фальшивки, которые просто приходят лишь бы там что-нибудь сказать кому-нибудь или на зло кому-нибудь, или считают, что это легкие деньги, как им кажется, они как... Вот, немного сверкнули, так и угасают очень быстро. Потому что фальшивые люди ни в одной сфере не приветствуются. Это то же самое, как, например, фальшивые режиссеры. Да? Вот есть деньги, там какую-то туфту снимают, толкают, как-то рекламируют. Один раз пошли люди, второй раз увидели, что это ерунда, что человек не профессионал и снимает какую-то ересь. Больше не пойдут. Никакие рекламы, ни, никакие красивые там, афиши не заставят людей идти смотреть его работы, потому как они поняли, что это все ерунда. То же самое в магии. Если у человека нет силы, если у человека нет э, способности, если у человека нет дарования, если человек не имеет связь с миром потусторонним с богами, силами мироздания да сколько бы он себя не величал вы увидите по плодам их и узнаете их если человек много лет старается толкнуть себя вперед и нету там ничего неблагодарных людей Почему бы и даров нету, и ничего нету? То есть к этому человеку это значит, что человек фальшивый, что его работа не дает никакого результата, и, следовательно, никто не замечает его, и никто его не благодарит. Потому что самая главная самое главное реклама и рекомендатель, и вообще самое важное в каждой профессии – это востребованность. Если человек не востребован, нет непризнанных гениев, понимаете? Невозможно. Человек одаренный, рано или поздно свое место найдет под солнцем. Если он не нашел до среднего возраста хотя бы, значит, это фальшивка. Итак, вот я имею в виду, что я в своей сфере тоже достигла больших высот, и поэтому имею право вот такой алтарь создавать и начитывать для себя, если я хочу. Призыв Златника. Мы призовем с вами Златника. Кто такой Златник? Считается, что у демона Мамонны э, их, прошу, чтобы вы не смотрели всякую ересть, всякие церковные сказки о демонах, о, так, о том, какие они страшные, ужасные и прочие, а слушали реальные источники и реальный источник о демоне Мамонне вообще Мамонна что означает э, богатство деньги. И я вам объясняю, что Мамонна – это древняя сила, древнее божество демонического происхождения. И считается, что он, собственно говоря, руководит всей денежной системой мироздания. Вот мировая денежная система подчиняется ему. И если задобрить демона Мамонну, то можно получить огромные великие блага и стабильность – и помощь банков, и помощь э, там, больших финансовых бирж и прочее, прочее. и он приведет в вашу жизнь нужных людей и поможет вам подняться и идеи вам даст подсознательно и много чего еще. избавит от всяких проверок, от своих, всяких нервотрепок. вы можете быть защищенным, богатым человеком. но его надо задабривать задабривать ритуалами, призывами, благодарностями и так далее. Так вот, он казначей мироздания. То есть, естественно, демонам вот материальные деньги не нужны, им нужна энергия, которым они питаются. Они дают людям деньги, радостная энергия их питает, они усиливаются, еще дают. То есть вы становитесь любимчиками, мамонной, того самого демона казначей мироздания. Он держит в руках всю систему вот казначейство всю систему денежную в руках так вот считается что у него есть некий казначей значит златник который собирает в его казну деньги то есть имеется в виду энергию для него да если так в переносном смысле потому что мы Человек смотрит на все сквозь призму своего подсознания, даже на демонический мир, мир духов. Вот он держит эту систему денежную, и у него есть златник, который ему служит. И Этот златник следит за имуществом мамоны и в эту казну добавляет деньги. И вот вы время от времени просите его отправлять, ваш, его златника, к вам. И как он, ему собирают деньги, денежную энергию, так, чтобы он вам собирал денежную энергию. Что для этого нужно? Друзья мои, для этого вам нужно... Почему я говорю, что этот ритуал подходит для тех людей, у которых есть свой бизнес? Для этого вам нужно приобрести старинную монету. Не обязательно очень дорогую, но старинную монету, золотую. Вот эту монету золотую я тогда, когда отправлю, я извиняюсь, просто так... Быстренько так все пересказала и как-то так прошлась. Вот как бы сказать, мимолетом так слегка сказала, поблагодарила. Хочу сказать спасибо еще раз человеку. Это золотая монета Николаевского времени. То есть э, золотник называется, вот рубль золотой. Сколько тут? Или пять рублей золоты, да, пять рублей. Вот видите, 1898 год. Так вот, вам нужна золотая монета. Для начала найдите, купите эту золотую монету для того, чтобы провести этот ритуал. И именно по этой причине я и объяснила, что этот ритуал должны провести люди, у которых есть свое дело, свой бизнес. То есть они могут уже себе позволить, для них это невеликая трудность, купить такую монету. Но... Если у вас есть, естественно, если вам подарили, если вы купили давно, если он у вас есть, золотая монета, старинная, не банковские монеты, которые именно монета, то есть денежные единицы, которые когда-то когда существовала, когда-то пользовалась успехом и так далее. То есть им покупали, продавали и так далее. Денежная настоящая единица из золота на эту монету читать нужно шесть раз эту монету класть либо в кошелек либо в такой вот э, черный в такой мешочек кладете на алтарь, начитывайте 6 раз, потом либо в мешочек либо в кошелек еще один момент потом, Иногда, раз в неделю, раз в 3-4 дня в начале пока почаще, чтобы этот ритуал привык к вам. Вытаскиваете эту монету, кладете на левую ладонь и начитывайте 6 раз, опять кладете обратно. Время от времени не забывайте проводить такой ритуал с монетой усиливать монету энергии денежной. Усиливать и прикреплять. То есть Свою связь усиливать с энергией Мамонной, с его златником, чтобы он постоянно к вам приходил. И еще раз повторяюсь: это для людей, которые имеют, создали свое дело. Сами создали, сами пришли к этому. Либо купили какое-либо дело, руководят этим всем. Это их дело в том числе. Не только они, директора и руководители. Я надеюсь, вы меня поняли. Ритуал для людей смелых. Для людей, которые были, ну, есть, были на моем канале есть ну, чуть больше года и поняли все. И последний момент: когда у вас ваш бизнес начнет процветать, вы должны откупиться алтарю ведьмы, поскольку здесь есть определенные. Но ну, это не зазыв, скажем так, э не зазыв демона, но где-то обращение к нему и к его демонической силе. Поэтому вы должны какой-то вклад отдать что-то, какую-то лепту внести в эту всю систему, в эту магическую казну, чтобы откупиться от него, от этой демонической силы, чтобы она все время вам помогала. Сила, имею в виду. Итак, заговор. Итак, я надеюсь, что объяснение всем понятно. Начнем. Пожалуй, секунду. Врата золотые. Хоромы золотые. Там золото звенит в сундуках. Богатство хранится. Там обитает хранитель мирового богатства. Богатый демон Мамонна. Там златник Мамонный золото считает, Серебро перебирает, По сундукам хранит, День и ночь казну приумножает. Словом колдовским скажу и попрошу, Великий Мамонна, отправь мне своего златника. Как он в твою казну богатство собирает, Так и мне злато соберет. Сила древняя, явись! Перед взором моим покажись, Выхрем кружись, силой колдовской. С... <свистит> Златная сила, ко мне подкрепись. Златник заявится, кошель мой деньгами пополнится, Силой древней сказано исполнится. Печатью колдовской все свершится, И царская доля для меня закрепится. За верность мою древней силе. Сундуки мои будут полны золота и серебра. В шкафах шелка и меха. На пальцах кольца, в кошельках деньги. Местные и заморские. Златник, поселись в золотой монете. Прикрепись и по первому зову ко мне явись. И да сбудется сказанное заклято. Еще раз.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 На пальцах кольца, в кошельках деньги, Местные и заморские. Златник, поселись, золотой монете подкреп... К золотой монете подкрепись. Ой, извиняюсь, прикрепись. И по первому зову ко мне явись, И да сбудется сказанное, заклято. Устала немного сегодня. И еще раз прочитаю, хотя вам нужно шесть раз. Врата золотые, хоромы золотые, Там злато звенит в сундуках,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 На пальцах кольца, в кошельках деньги, местные и заморские. Златник, поселись, к золотой монете прикрепись. И по первому зову ко мне явись, и да сбудется сказанное, заклято. Итак, всем, у кого свой бизнес, своя работа, желаю удачи и процветания. А для этого нужно уважать древние силы, обращаться к ним, иногда откупаться, иногда благодарить, и все у вас получится. Помните о них, просите, и они вам будут помогать в вашем деле. И не забывайте, что вы должны отдать свой труд, свое время, свою энергию. И только тогда взамен вам дадут то, что вы просите. Всем удачи!